Всем здравствуйте! Как всегда, у микрофона Вадим Картавый и сегодня мы с вами посмотрим новый шутер, о котором уже говорят многие топовые блогеры. Да, уже в частности Эдуард Шмора выпустил свое новое видео, а я хотел бы посмотреть, что э, за игра и э, что она из себя представляет. Конечно же... Мне было интересно, ее сравнили также с Тарком и ПАПгом. Да, механика. Я прошел обучение, сразу говорю то, что прошел обучение. И говорит то, что механика похожа, но. Но, ребят, есть одно но. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте всем. Ага. Как мне показалось, немного мобильно. Извиняюсь, что сразу предупреждаю, что без вебки я всегда с вебкой, а тут без вебки. Так, все берем, все одеваем. Вот, всегда с вебкой. Показалось мне она немного. Показалось, да. Показалось мне. Немного мобильной по графике. Во-первых, весит она немного. Куда бежать, конечно же, непонятно. Ящички, ящички, есть лут, как как его применять на букву Т. Вот что-то мы новое нашли, давайте используем. Так оно наверное используется и кипируем а, пули. А, так все, наверное. Куда, куда? А, вот так. Что я сделал? А, так есть. А, нет, подожди. Да, вот так. В общем, смотри, а, что что хотелось бы сказать. Да, да, уникальнейшие игры как по графику. Графика очень классная, мне нравится, глаза не режут. А, пока багов багов не обнаружил. А, простая, простая. В чем в чем кайф простоты? А, простота, да. Больше, больше ничего не сказать. А, лучше смотри, наблюдай, как мы. Что здесь вообще найдем? Я, кроме выхода отсюда, ничего не могу найти. Это раз. Во-вторых, куда я попал вообще и куда мне бежать? Будем направляться в сторону Экзита! Эхзита, да, вот, а как я сюда попал, мне не рассказали. Это очень плохо. Я хотел бы послушать рассказ. Но, к сожалению, рассказа не было. Так, здесь какие-то. Космонавские приборы. Опа. Я слышу, кто-то бежит ко мне. Опа, опа. И еще и показывает, кто бежит. Это, это что-то похоже на... А, я... Это что-то похоже на... Я забыл, как она называется. Но она очень похожа на эту игру. Киберхантер, да, все, вспомнил. Киберхантер, да. То же самое. То же самое, друзья. Так, а почему? Почему я не могу. Почему я не могу все забрать? G. Я нажимаю G. А, тап. Мне надо что-то что сделать, что-то сделать. Что-то сделать. Давай посмотрим. Ага, мы можем и прорваться сразу, круто. Экипируем. Отлично. Патроном пока... Пока я ничего больше другого трогать не буду. Так, я ищу выход отсюда. Выход. Меня никто... Меня, меня никто не убил. Это мне нравится. Показывает, где... Где противник. Это очень хорошо. Вот. В принципе, в принципе. Очень классно. Так. Ну в общем опять, опять что, что творит э, на, китайский шерпотреб, э, китайский шерпотреб выпускает очередную, очередную, так куда мне бежать, подожди, ага, э, китайский шерпотреб э, выпускает очередную Очередную свою супер, гипер, э, киберхантную, кибератаковую э, игру, которую называют, сравнивают почему-то, ну, хотя жопу с пальцем, так, сравнивать нельзя, но почему-то мы сравниваем всегда жопу с пальцем, э, не знаю, очень плохо сравнивать жопу с пальцем, это, это очень плохо. Честно. Так, здесь какой-то гараж с буковкой В. Uh, сейчас это прикол или как? Ну ладно, я не буду говорить о подробностях всего происходящего в нынешнем мире. Но буковка В здесь существует, если что не обессудьте, ребят. Это просто игра. Я никак не, не связан ни с кем и никак. Вот так. Так, я вижу здесь точку какую-то к которым можно приблизиться. Я посмотрю, что можно будет здесь сделать. Так. Так, 14 секунд. Что? Что 14 секунд? Что будет? Э -э О, что? Я монстр. Я победил ну слушай я побил какой-то рекорд отлично Отлично, загрузочка пошла на второй тайм, второй тайм, мне кажется, что здесь боты, но я совсем не уверен, ребята, эта игра новая совсем, совсем абсолютно новая по дизайну всего, скажу честно, никакой, никакой анимации, никакой э, обычной картинки, ну как бы все понятно, да? Вот, что здесь мне пишет а, Какой-то еще а, Какие-то режимы Я здесь могу скачивать Я не поймаю а, Можно ли скачивать Oops, что, что, Почему все на китайском, а? Какие-то подарочки мне дают Я прям счастлив а, до, Достижение второго левела так, достиг я второго левела. Что дальше, друзья? Дали мне какую-то аптечку, коллекция, баксы. Что еще? Что еще вы мне дадите? Все? Матч. Я хочу еще раз сыграть матч. А, не, подожди, здесь что-то еще есть. А, что, что, что, что? Ну, понятно. Он мне рассказывает про игру, я ничего не понимаю. Ну, давай попробуем сюда кинуть, как ты говоришь. И вот этот кинем, или не надо? Это моя броня, типа того, это... Where, Where... Where house? Что-то связано с домом, но... Соответственно, дом ли это или нет, я не знаю. Вот, поехали дальше смотреть. В принципе, в принципе, здесь куча всего, куча всяких настроечек, куча э, призмок, что за призму? ладно, пошли, э, рандом, да, согласен, я что-то открыл, что не знаю, вархаус, опять в, вархаус, он мне пытается меня обмануть, чтобы я не заходил в эту игру, э, да, отлично, да, еще раз Ну, а, -а, а Галочку нужно было поставить Окей О, алкоголь Пластик, что-то еще там Я набрал, короче, всего по понемногу Поехали дальше Я думаю, что это все Скины здесь Ну, ребят, это Изичная, изичная, простая Мобильная помойка Вот все, что хотел я сказать да но графика Единственное, то что графика не как на телефоне меня не могут убить это не папка это совсем не тарков вообще никак, соответственно так я в я в этой зоне вы во... а, мне сюда бежать окей давай побежали я какой-то спаситель, походу. Спаситель человечества от всего э, происходящего, наверное. Или нет? Так. Это где-то здесь должно находиться, наверное. Так, ищем себе, ищем себе жертву. монстр какой-то просто монстр да, давай поменяем нельзя не хочет ладно показывает да единственное то что мне нравится в этой игре он показывает э, маска Даже возьмем мы все возьмем Фильтр, фильтр, маски, маски, кругом маски, а, у нас ковид э, кончается, но в играх маски существуют, вот, что еще, что еще, прыгаешь ты, нет, о, о, о, о, о. так, куда-то я не туда прыгнул, он настолько кривой это боты? слушай, ну как-то... вау, вау, вау что? отлично я я его сделал это настолько пагубно я чемпион я чемпион в этой игре так ну в общем мне все здесь самое я полный ребят так можно как мне это похилиться Это не то, то, что я хотел, но ладно. Я хотел подхилиться, но... жди. Что ты мне показываешь? Покажи мне... Ладно. Это не то, что я думал. Так, ну здесь я уже замочил сколько людей-то. Так, еще один. Видите, он даже не двигается, елки-палки. Он даже не двигается, то бишь он даже пришел ко мне, пришел ко мне и э, ничего не делает. Это бот. Я все, У меня все есть. Мне больше ничего не нужно. Это четвертый чел, который помер от моей руки. Здесь уже куча, куча всяких ящиков, которые я облутал изначально. К сожалению, пока меня никто не может убить в этой игре. Я чемпион. Да, это даже похуже киберхантера, похуже, чем киберхантер. И что? Так выхода нет. Да. Можно вообще никуда не бегать. То бишь можно стоять. О. Появился выход, ребята. Сейчас побежим к выходу. Я не знаю, где он. Ой-ой-ой, подожди. Подожди, я подвигаюсь немного. Опа-опа-опа-опа. Где ты? Чувак. Неужели я тебя не найду? Так, ау, ау, где ты? Давайте здесь попасем, что ли? Он по-любому полю, по же побежит. Ага, ага. Где-то вот в этой стороне, ребят. Где-то вон я вижу выстрелы, но... Выстрелы идут вот где-то вот... А -а -а -а. Опа, пусть полутается, пусть полутается, а мы его прилутали. вау, вау, вау, вау, вау, вау. вау, вау, вау. Мне вообще ничего не страшно в этой игре. Вообще ничего не страшно. Вообще. Я терминатор. Сколько я людей здесь замочу, а? Как ты думаешь? Сзади, сзади бежит. Покойся с миром. Так, ладно, мы можем убежать отсюда, но мне было весело. Да, как-то так. Надеюсь, что вам понравится это замечательное, короткое, небольшое видео без сценария, без ничего. Э, потому что я не успеваю ни хера. А последнее время. Вот, 7 секунд, еще кто-то есть. Еще кто-то есть. Может, я, может, я успею? Подожди, прощаться-то. Елки-палки! Все. Ну вот а теперь мы можем спокойно попрощаться, спасибо за просмотр, за то что вы поставили свой драгоценнейший для меня лайк, мне было приятно сделать для вас это небольшое короткое видео, я надеюсь что оно вам понравилось, всем спасибо, у микрофона был как всегда Вадим Картавый, вы были на канале Картавый в игры на ПК.